Друзья, всем привет! С вами Михаил Дряхлов из Хальброна. Вообще, я из Мюнхена. Это все в Германии. Непонятны эти города, но не суть, давайте будем начинать потихоньку. У меня просьба к вам: напишите в чат справа от трансляции Ютуба. Десяточки, если меня хорошо слышно. Вот, если хорошо слышно, поставьте плюсики или десяточки, и мы будем начинать. Вижу уже немецких партнеров здесь. Ну что же, придется учить русский. Такие, наверное... Да, супер, вижу десятки, друзья, все. Uh, у нас с вами, сразу скажу, у нас с вами uh, разница примерно 15-20 секунд. То есть после того, как вы написали что-то в чате, я это вижу только через 15 секунд или 20, или даже 30 иногда. Не удивляйтесь. Uh, сегодня давайте коротко по регламенту. У нас будет uh, вебинар продлиться примерно 45 минут, <coughs> максимум 45 минут включая вопросы, то есть просьба вопросы заранее подготовить, чтобы в конце, в конце на них я мог ответить. Да, еще просьба вопросы в самом конце тогда действительно задавать. Сейчас, одну секунду, подготовлю все и начнем. Все. Друзья, извиняюсь, просто мне, Антону, нашему главному, самому крутому проект-менеджеру и программисту нужно было переслать последний файл у нас тут с пунктуальностью проблемы. Все, будем начинать. Я открываю свой экран, друзья, и без лишних слов начнем уже непосредственно обзор кабинета. Напишите, пожалуйста, вообще от 1 до 10, 1 плохо, 10 хорошо, как у вас вообще настроение и как больше вам, тут вот, вот, как вам нравится все, не нравится, то есть кабинет, начисление, компания, да? Вот, как мы оперативно отвечаем службам поддержки, учитывая, что обычно их вообще не бывает в начале компании, да, служб поддержки. Вот. ну и, соответственно, учитывайте, что те, кто пишут от 1 до 9, мы сразу же перестаем с этими людьми работать, шучу. Вот, почему шучу? Потому что, друзья, мы тут не спим третий день без чувства юмора никак. Надеюсь, все к этому готовы. Так, все, открываю экран. И у меня сейчас просьба, напишите, пожалуйста, цифру. цифру. Поставьте плюсик, если экран видно. То есть поставьте плюсик, если экран видно. Я сейчас же тогда посмотрю вашу обратную связь и начнем. Так, плюс 11. Так, Максиму зачтется в карму. И 100 плюс тоже зачтется. Отлично. Да, отлично. Вижу плюсики, друзья. Все, будем начинать. Будем начинать. Смотрите, значит, вот так выглядит наш кабинет. Я свой полю, теперь все знают, сколько я заработал. Не скрыться никуда. Сейчас я немножко уменьшу, чтобы у нас побольше информации влезло. Давайте прямо с самого начала начнем что осматривать, да, как бы... Рассматривать под лупой, что у нас в кабинете есть. Я начну сверху вниз, с тех пунктов, которые открываются сразу. То есть в английской версии это дэшборд называется, либо мой рабочий стол. Это та панель, друзья, где мы постарались вынести самую главную информацию, самую основную информацию вообще о вашем бизнесе. Да? То есть ну, если чуть раньше, то ваше имя, фамилия стоит сверху, аватарка понятно. здесь, кстати, кто не знает, фишку вам открою, есть секретная кнопка, можно нажимать на нее, да, то есть это пересчет по актуальному курсу биткоинов в доллары. То есть если вы, например, партнеру какому-то или потенциальному партнеру показываете, сколько вы заработаете, сколько вы заработали уже, можно нажать на эту кнопочку и вам быстро... Для людей, не с ведущих биткоинов, переведет в доллары. Внимание, сразу же прошу вас обратить на разницу, потому что этот вопрос часто задают в техническую поддержку. Здесь сумма баланса – это те деньги, которые доступны к вам на вывод. Если вы обратите внимание... Сумма заработана всего, отличается, она больше всегда будет, она будет всегда больше. Отличаются они по простой причине, друзья, из суммы всего заработанных вычитается на автоапгрейды и авто автореинвесты определенные суммы, да, для приобретения следующих матриц, дельцы, для апгрейда бинарного пакета, да. То есть, вот, то есть просто, знаете, эта сумма меньше... Вот здесь вот надо аватаркой только потому, что это после вычета. Да? Если сравнивать, то это после уплаты налогов. Ну, так, образное сравнение. Здесь вы видите сумму всего, сумму, сколько заработано за день и за неделю. То есть здесь очень удобно это все дело отслеживать. Справа вы видите пакет участия. То есть здесь сейчас у нас один пакет 500 долларов доступен максимальный. И... Здесь же есть кнопка, да, то есть если у вас будут другие с 1 декабря доступные пакеты, здесь будет, естественно, у вас отображаться другая информация, то есть какой пакет вам доступен и сколько источников дохода. Здесь же можно нажать «Улучшить пакет» и вас перекинет в бэк-офис сразу же в покупку пакетов. Идем, здесь отображается наставник со всеми контактными данными, если они указаны. То есть имя, имейл, телефон и телеграм. Что интересно, да, то есть мы привязываем обязательно в кабинете телеграм. И у меня просьба большая, всех партнеров своих просите это делать. Это самый сейчас удобный такой способ связи, да, то есть здесь достаточно просто нажать на ник человека в телеграме, и он перейдет сразу же туда. Доход в бинарном маркетинге, я думаю, все понимают, что это такое. У нас Я маркетинг сразу говорю, маркетинг сегодня я давать не буду, иначе мы в регламент вообще никак не уложимся. Буду коротко иногда упоминать некоторые вещи. То есть доход в бинарном маркетинге – это что? Текущий процент до следующего процента, сколько осталось, и сколько, то есть следующий процент, какой будет, и сколько до уменьшения осталось людей. Сейчас, одну секунду. Да. Дальше поехали. Здесь вы видите кнопку «Показать всю таблицу». В этой таблице написано, от какого, то есть с какого человека по какой человек, какой процент. Да? Это имеется в виду ID номера в бинаре. Давайте простым языком объясню. Смотрите, сейчас у нас 25%. Да? Что это значит? Идем в таблицу, смотрим, 25% у нас здесь. То есть это значит, что сейчас зарегистрировалось количество людей между 256 и 511. То есть это может быть 300, 400 или 500, да, все, что до 511. Ну, естественно, можно высчитать, сколько осталось. Часто задаваемый вопрос, где я могу найти ID свой в бинаре. Друзья, его пока нету, скоро мы его добавим. То есть скоро ID в бинаре будет добавлен. Подождите немножко, может быть, неделя-две. То есть сейчас более важные вопросы решаются. Вот. Мой прогресс. Здесь для вас сюрприз будет. У нас будут... Я пока не буду разглашать. Просто давайте пока... Вот, -вот, -вот этот вот блок останется для нас интригой. интригой. Последние регистрации в системе. да. То есть в какой стране? Здесь обычно флаги отображаются иногда. Давайте я периодически в чат буду. Плюсы, плюсы, плюсы. Кто-то мне язык показывает замечательно. Да, все вроде хорошо. Друзья, периодически давайте обратную связь, потому что иногда связь пропадает на вебинарах, в и всякое бывает. <coughs> здесь отображаются скрытые имейлы и дата регистрации последняя Обычно здесь флаги тоже. То есть флаги, скорее всего, сейчас что-то не работает, но это быстро починит Со вчерашнего дня у нас также... Присутствует вот такой вот красивый глобус. И здесь мы как раз-таки сейчас видим, сколько человек онлайн сидит на сайте и из каких стран. Да? То есть это можно дело приближать вот так. Это очень красиво. То есть партнеры, особенно новые партнеры, такой, такой игрушка им такая очень нравится. То есть эффектно выглядит, согласитесь. А теперь самое главное. Вот эту часть я расскажу в конце перед вопросами, да, обратите, пожалуйста, внимание на этот э, пункт. То есть вот, вот, вот это вот как раз-таки ключевая область, которая вас э, так сильно волнует в последнее время. Э, добавление новых партнеров будет располагаться именно здесь, именно в этой области. Э, причем, друзья, заметьте, что здесь написано, всегда читайте, пожалуйста, что... Прежде чем задавать вопросы, да, всегда читайте, что написано. Это очень важно в IT-системах. Для того, чтобы добавлять партнеров, заполните все поля профиля, чтобы иметь возможность регистрировать участников. да. То есть, в принципе, у меня уже все заполнено. Это просто временная заглушка, пока мы перепроверяем все последний раз да. и до открытия. Как только будет открытие, здесь появится то есть открытие регистрации, здесь появится форма, друзья, куда вы вводите имя, имейл и пароль нового партнера. Это я чуть позже вам более подробно расскажу. Да? Но чтобы изначально, я уже догадываюсь, что будет очень много вопросов, у меня нет формы для регистрации партнеров. Друзья, пожалуйста, всех своих партнеров предупредите, чтобы они читали этот текст. То есть пока человек не заполнит профиль, у него не появится форма регистрации. Соответственно, человек идет в профиль, нажимает сюда, да, и заполняет все поля. Первая аватарка. Ну, я думаю, вы в бинар видели матрицы и дельты, что там не очень симпатично вот эти вот всякие. У меня уже глаза репит от этих разноцветных кружочков. То есть аватар заполняем, имя, фамилию. Имейл e у вас уже здесь будет стоять, биткоин-адрес на который, опять же, у меня возникают вопросы у многих, что это за биткоин-адрес. Это не тот, друзья, на который там переводить деньги или что-то надо, да? Это тот адрес, на который вы будете выводить. То есть мы, скорее всего, здесь уточним еще вот это описание, да? То есть это адрес вашего блокчейн-инфо или вашего ä, другого какого-то кошелька биржи, кошелька биткоин. Главное, чтобы это биткоин-адрес был. Вот, здесь Телеграм. Да? то есть у кого ника нет, можно создать. Это я сейчас не буду затрагивать. В Телеграме в настройках есть такая функция указать свой ник. Вот, если у вас только номер телефона, и ник не привязан к Телеграму, просто ник создайте и сюда его впишите. Без собачки. То есть здесь указано: да, знак собачки, знак ЭД указывать не нужно. Дальше телефон в международном формате. Для России это плюс 7, для э, Украины, например, плюс 380 и так далее. Э, дальше старый пароль. Вот, вот, вот эти поля, если вы не хотите менять, не трогайте просто и нажимайте «Сохранить». Кнопку «Сохранить» многие не находят, особенно с мобильных, она здесь. Мы ее перенесем больше, чтобы прям видно было, но пока она здесь. То есть пока вы кнопку «Сохранить» не нажали, у вас ничего не происходит. Так, двигаемся дальше. Вот это обязательный шаг, друзья. Пока вы это не сделаете, у вас не появится поле регистрации нового партнера. Вот, сразу после вебинара, пожалуйста, не мучайте поддержку, оно еще не появится. Об этом Анатолий сообщит дополнительно, когда можно будет регистрировать партнеров новых. Дальше идем. Мой кошелек. Что здесь можно делать, да, для чего это вообще есть? То есть в моем кошельке... Вот здесь сейчас функция эта отключена, скорее всего, ее сейчас как раз-таки программисты доделывают. В моем кошельке можно пополнять баланс, здесь у вас будет QR-код и номер биткоин-кошелька, привязанный к вашему аккаунту, друзья. То есть если вы на него отправляете денежку, отправляете какое-то количество биткоинов, это количество биткоинов падает сразу к вам на этот кошелек. Вот. думаю, понятно объяснил, да? То есть это пополнение, как вы мобильный, пополняете счет до да, телефона, если у вас не договор. Точно так же здесь. Вы пополнили счет на, как правило, 0.0827 биткоина, да, что мы все платили. И после этого раздела заходим в покупку пакетов и покупаем пакет. Это как для новых партнеров, да. Пакет, собственно, активировать. Я немножко вернусь. Здесь вы еще видите. А реинвесты, балансы реинвеста и апгрейда. Думаю, здесь все понятно. То есть э, у меня сейчас бинар копится на бинар 2, да, накопилась уже вот такая вот сумма. В бинаре существует только апгрейд, понятие реинвеста не существует. А в матрицах наоборот. То есть э, в матрицах, э, эти матрицы у меня все есть. На реинвест здесь, э, грубо говоря, то есть только что они у меня все обновились. Поэтому нули апгрейда uh, матрицы у меня нет, потому что все они с vip пакетом куплены уже. Uh, что касается дельта маркетинга, да, или маркетинга, то здесь uh, у меня на первом и втором копится реинвест и закупку этих же дельт, да, и на этом у меня копится на апгрейд. То есть uh, здесь всегда стоит то слово апгрейд или реинвест, на что в данный момент uh, накапливается баланс. Так, дальше пошли. Покупка пакетов. Здесь, думаю, все просто. Здесь у вас с 1 декабря будет 5 пакетов. С 15 ноября, внимание, у вас будет здесь 2 пакета. Ой, не 5, а 4, извиняюсь, 4. То есть условно аналог 12 долларов, 180, 364 и 500, как сейчас. Да? 4 пакета. Вот. С 15 ноября, друзья, кто еще не знал, откроется второй пакет на 364 доллара. Он будет называться премиум, если я не ошибаюсь, <coughs> да, по-моему, премиум пакет. То есть там будет, не... в этом пакете нету второй дельты и уменьшенный набор продукта. Вот, подробнее потом вам расскажут. Здесь у нас, опять же, что куплено уже, да, то есть здесь все активно, здесь я ничего не могу выбирать. Здесь я могу вручную, если у меня деньги на балансе есть, да, заработанные деньги, друзья, внимание, не закинутые кем-то, а заработанные деньги, а то я могу сделать апгрейд на бинар второй, на дельту третью, четвертую, пятую и так далее. То есть расширить вручную. Программу лояльности раздел мы, скорее всего, переименуем в маркетинг все-таки. Здесь все наши маркетинги, линейный маркетинг связан с матричным маркетингом. Они не покупаются отдельно, они покупаются всегда в паре. Еще раз повторюсь, сегодня я не буду рассматривать маркетинг-планы отдельно, просто пробегусь да, по кабинету, по всему. И раздел транзакции. То есть давайте сверху вниз, сверху вниз пройдемся. В линейном маркетинге у нас что есть? То есть давайте увеличу немножко и рассмотрим поподробнее. А здесь у нас, соответственно... Имя человека, имейл и 007 – это первая линия, это бонус первой линии. Я могу открыть этого человека, здесь у меня вторая линия, третья линия и так далее. Да? То есть мы здесь видим бонус за них, видим вложенность людей, ну, все дерево, в принципе, все дерево, которое у нас присутствует да, здесь. И с самого права очень удобно сделано. Здесь видно количество человек в структуре и прирост за неделю. Вот мне кажется, вот этот вот показатель очень, очень круто вообще поможет ориентироваться, потому что если у кого-то из партнеров здесь ноль, например, стоит, да, то они, естественно, задумаются в этот момент, что если у меня здесь ноль, то, наверное, нужно что-то сделать. Наверное, что-то я делаю не так, наверное, нужно... Ну, это, в общем, мотивационный такой определенный момент, и он очень хорош. А здесь же мы видим количество общего человека в структуре. Так, давайте поедем дальше. Опять же, я повторюсь, линейный связан с матричным. И перейдем, соответственно, к нему. Давайте здесь я, наоборот, уменьшу. В матричном маркетинге здесь сверху вы видите четыре ваших матрицы активные. Одну секунду. Да, извиняюсь. Здесь вы видите активные четыре матрицы, все, которые куплены. Если какая-то не куплена, она будет серым. Но это будет доступно позже, да. Себя, имейлы, вашу структуру. Вашу структуру вот здесь у меня... Раз, два, три человека не хватает, и купится второй. По структуре пока что передвигаться можно вот таким образом. То есть если вы вниз хотите, вы нажимаете на человека и нажимаете «Перейти в матрицу». Чуть позже мы, скорее всего, сделаем все-таки как в бинаре переключение. То есть легкое нажимаете, и сразу же идет на человека перекрутка. Дальше поехали. Дальше поехали. Это у нас был матричный маркетинг, да, то есть тут в принципе все просто. С дельта-маркетингом, тут будьте внимательны, здесь их два, то есть по сути и 8 всего дельт у нас есть, да, 8 дельт, 4 здесь, две активные, куплены, как всегда, да. И чтобы увидеть вторые, то есть с пятой по восьмой дельты, нужно нажать на эту стрелку. Вот. А здесь то же самое, то есть э, маркетинг отличается, сам маркетинг, да, но отображение практически идентично. Вы всегда можете видеть, кстати, э, вот здесь внизу текущий цикл матриц, то есть э, вот этот цикл, когда у меня здесь три человека, например, добавится, э, эта матрица будет закрыта, не, не матрица, извиняюсь, дельта. И э, следующая, то есть вот это перейдет сюда. Здесь квадратик, э, образуется новая текущая матрица, а этот станет серым здесь. То есть здесь вы сможете переключаться между э, текущими и э, закрытыми уже матрицами. Дальше поехали. Дельту показал и наш любимый бинар. Бинар наш любимый. Очень часто задает вопрос, ну не очень часто, но задает вопрос. Э, в бинарах, как вы знаете, как правило, в одной ноге только может быть какая-то положительная цифра, другая нога, как правило, равняется нулю, ну или команда. Вот. У нас, во-первых, считается за условную единицу биткоин, то есть здесь нет никаких баллов, здесь в биткоинах чисто все у нас. Так, надо воды выпить. И что здесь, почему здесь цифра? Друзья, то есть удивляет, да, с одной стороны, почему здесь цифры в обоих столбиках? Объясняю, цикл у нас закрывается вот с этого числа. 0.005. Я сегодня по чатам это раскидывал, кто еще не знает, пожалуйста, донесите тоже до своих партнеров, если у них такая ситуация встречается. То есть как только здесь в левой ноге у меня накопится сумма 0.005 биткоина, Цикл закроется, слева станет 0, здесь, соответственно, 0. 0.001, если в данный случай брать, да. И мне вот, вот эта вот денежка начислится на баланс, на доходный баланс. Здесь мы видим, сколько на доходном балансе, здесь сколько на балансе апгрейда. Дальше поехали. Здесь навигация поудобней, то есть вы просто нажимаете на человека и переходит на него сразу же, да. То есть таким образом можно структуры просматривать, структуры контролировать, все ли зарегистрировано, все ли хорошо. <coughs> вот эта кнопочка программисты знают уже, что назад на один уровень не возвращается, друзья. Это не пишите, это мы знаем, это будет исправляться. Здесь красиво будет все оформлено. Вот пока что работает кнопка в начало бинара. Вот здесь можно просматривать бинары. И еще один вопрос тоже, который возникает. Вы Можете вручную конфигурировать бинар, как в принципе, это во многих, да, возможно. То есть здесь вручную будут все люди, которые капают сверху, направляться в левую команду. Здесь вручную направляться в правую команду. Автоматически по алгоритму easy мы рекомендуем оставлять эту настройку. Он будет распределяться таким образом, что у вас максимальное количество. Баллов, то максимальное количество циклов будет схлапываться. То есть если в этой команде, скажем так, у вас больше баллов, то он будет ставить в эту команду. Как вы уже поняли, перелив здесь не только в кураторскую-спонсорскую ногу. Перелив здесь управляете вы переливом. То есть вот куда у вас здесь как бы настройка стоит, да, или где больше, где меньше людей, туда спонсорский человек и пойдет. Если спонсорский, и с вашими то же самое. Вот, это очень крутая фишка, когда все ее поймут, как бы ощутят на себе, я думаю, вы этот марк маркетинг еще больше полюбите, если этого еще не произошло. А здесь тот же самый градусник, друзья, да, то есть э, по поводу процентов просьба, обратитесь к кураторам или посмотрите вебинар по маркетингу. То есть э, если я начну это объяснять, это займет слишком много времени. Дальше идем. Идем дальше. Разобрали и смотрим транзакции. Да, транзакции, смотрите, по матрице D1 это ошибка, это мы исправим. То есть здесь у нас матрица M1 имеется в виду, дельта D1 и так далее. Да? То есть это исправим, но в принципе здесь вы увидите все свои транзакции. То есть здесь, я думаю, в представлении раздел не нуждается, здесь все предельно ясно. ID транзакции. Если у вас есть сомнение, что какая-то транзакция там ошибочна или что-то не так, вам в службу поддержки нужно сообщать также ID транзакции да, для проверки. А сообщать нужно вот сюда. Вот у нас здесь есть замечательный чат такой. У вас будет здесь на русском языке, у меня на немецком, потому что компьютер на немецком. И IP-адрес немецкий. То есть чат автоматически определяет страну и выдает три языка. В чат на трех языках там у нас запрограммировано очень круто все то есть если вы на скажем так если чат определяет что вы с германии то вас переключает на немецкого немецко говорящего сотрудника это не я то есть я тоже немецкий могу мне периодически скидывают запросы но в основном это не я. английский также на английско говорящего сотрудника и русский на меня и на нескольких моих коллег то есть у нас пока что около пяти. Это будет расширяться, это будет улучшаться, так что, как говорится, оставайтесь, следите. Все, по кабинету прошлись. Теперь вторая часть вебинара, чтобы его не затягивать. Быстренько пройдемся. Что же у нас здесь такое? Добавление партнеров. Давайте я немножко порисую. Выглядит этот раздел будет вот так. Вот так вот он будет выглядеть. Здесь у вас будет просто... Не смотрите, что под этими полями. Я вам просто напишу, да? То есть все реально, друзья, все очень просто. То есть все. у меня сегодня просили многие партнеры инструкцию. Я понимаю, что вы еще не видели, как это происходит, но я просто сейчас вам когда объясню, вы поймете. Это очень просто все. Первое поле... То есть то ли поле 2, то ли 3. Я вот, к сожалению, этот не помню с тестов, много стресса было, но ничего. Давайте напишем первое имя, фамилия человека. Второе поле будет email. Ну ладно, напишем на английском. Email. И третье поле – пароль. Все. Здесь «Добавить». Добавить партнера. Давайте. Part напишу. Вот так здесь будет выглядеть форма регистрации. Все, друзья, если я ошибаюсь и два поля, то вообще два. То есть только email и пароль, и все, и добавить партнера. То есть, смотрите, что здесь важно. Важно корректный email указывать, потому что. Ну, поменять его нельзя, придется нового регистрировать. Важно, пароль, тот, который вы здесь ввели, его же один в один лучше копипейст, да, скопировать, отправить вашему партнеру. Добавить партнера здесь всегда очень важно, друзья, вот в этой части экрана, сверху справа, у вас всегда возникают системные уведомления. Давайте вот это сохраним. Так вот, вот в этих системных уведомлениях вот здесь всегда после добавления партнера смотрите, пожалуйста, если там есть ли там сообщение об ошибке. Если там написано «Партнер добавлен» или «Добавлен удачно» или что-то в этом роде, все нормально. Если ошибка, то партнер у вас не добавлен и нужно посмотреть. Либо вы в emailе ошибку допустили, либо слишком простой пароль. Это следующий пункт, друзья. Из чего пароль должен состоять? Маленькие буквы, английские, только латинские алфавит, естественно. Маленькие буквы, одну-две больших буквы и одну-две цифр. Да? Маленькие большие цифры. То есть если вам пишет ошибку система при добавлении нового партнера, у вас одно из двух. Либо email некорректно записан, то есть там либо собачки нет, либо точка ком, там точка да, нету, либо еще что-то либо он пишет, этот имейл уже существует, значит, такой пользователь существует, вы не можете под этим имейлом человека уже регистрировать, да? Кто-то, возможно, поторопился и пригласил там вашего человека раньше или еще что-то там, второй раз забито. Вот. И третий вариант, почему вам может ошибка выпадать, это пароль. Слишком ну, простой. Если слишком простой, просто усложните все. Все очень просто. Вот эту вот картиночку я вам сейчас в чат выложу, да, которую я сделал. Ну, криво-косо как бы, не художник, но, по крайней мере, вы будете знать, какое поле здесь добавляется. И еще раз повторюсь, чтобы добавлять новых партнеров, у вас должны быть заполнены все поля профиля, друзья. Сначала, перед тем, как поддержку, молить о том, что включите мне добавление партнеров, после того, как Анатолий об этом скажет, зайдите, пожалуйста, в профиль, убедитесь, что у вас там все заполнено. Аватарка, имя, фамилия, телефон в международном формате, Telegram, биткоин, кошелек, все заполнить там должно быть. Тем самым мы, друзья, прививаем сразу же порядок заполнения да, в компании. Потому что если у кого-то что-то не заполнено, у кого-то чего-то нет, дозвониться не могут, там телефонов нет, но ну это с самого начала будет бородак. Лучше дуплицировать правильные вещи. Так, нас уже 121 человек, это радует. А, это второй вопрос, который мы хотели с вами рассмотреть, да. <coughs> Внутренние переводы я вам показать, к сожалению, не могу. А, тут в моем кошельке сейчас этот функционал отсутствует, но вы видели здесь, здесь три вкладки, по сути, было. А пополнить, перевод и вывести, да? Когда этот функционал вернут, когда кошельки подключат, вы сможете внутри переводить уже, кстати, было несколько тикетов. Мы очень щедрые, мы очень вас любим всех. Мы очень все лояльные к вам. Внутри переводы бесплатные, бескомиссионные. Нет комиссии на внутренние переводы никаких. Вот, на вывод у нас комиссии, насколько я знаю, только биткоин-сеть сама берет. Вот, это все, что я вам хотел показать по кабинету. Еще один короткий момент по... Регистрации нового партнера, пожалуй, стоит его э, уточнить. Да? Когда вы это заполнили, все, вот эту форму небольшую, и нажали добавить партнера, пожалуйста, вышлите те же данные вашему партнеру да? и ссылку на вход, вот эту вот ссылку. Заметьте, пожалуйста, минус посередине. Э, у нас есть старый сайт, там скоро будет заглушка, э, он без минуса. То есть вот прямо скопируйте, пожалуйста, партнеру вместе с имейлом и с паролем, вот эту ссылку. Прям скопируйте прямо из своего кабинета. Это очень важно. <coughs> вот, то есть партнер, партнер входит также, да, так надо выйти, выйти, выйти. Партнер входит также на этот сайт. Опять же, да, если он не находит, а где здесь форма регистрации, здесь только напомню, это сообщить мне, да, вниз, просто вниз, друзья. То есть, либо листаем мышкой вниз там, тракпадом, либо нажимаем на эту точку, переходим вниз, здесь логин. Некоторые тоже не находят, были уже такие случаи. Человек новый зарегистрированный партнер, пишет логин и пароль, которые вы ему выслали, и после этого у него два варианта. Как купить пакет? Либо он заводит биткоины, друзья, да, здесь будет кнопочка пополнить баланс, то есть он пополняет, ждет от 20 минут до часа, если сеть перегружена, то дольше, пока биткоины зачислятся на сеть, то есть на сеть, на балансе я имею в виду, и после этого он... Кто-то телефон где-то оставил, ну как всегда. После этого он может зайти в мой кошелек, точнее, извиняюсь, в покупку пакетов и купить пакет. Все, после этого человек активирован, становится во все маркетинги. Опять же, до того, как человек купил пакет, пожалуйста, друзья, убедитесь в одном, что у вас в бинаре, в бинаре, да, то есть в линейном маркетинге, в матричном и в дельта маркетинге вы не можете управлять ничем. Просто вот это вот, как правило, запомните, да? В линейке там понятно, что человек вам в первую линию встает. В матрицах, в дельтах все перемешиваются, там э, очень хитрый алгоритм, там нельзя людей как-то ставить, куда-то что-то подгадывать, да? А вот в бинаре просьба до того, как человек у вас оплачивает пакет, Убедитесь, вот, пожалуйста, у меня сейчас дурдом был, да? Забыл, блин, называется переключить. Хорошо вернулся. Убедитесь, что у вас здесь стоит правильная настройка. Если вы хотите развивать только левую команду сейчас, у вас стратегия такая, будьте добры, поставьте в левую команду. Если хотите только правую команду развивать, поставьте вот эту точечку в правую команду, да? Если хотите по максимуму денег, и чтобы каждая пара схлапалась, ставьте этот. Не смотрите, пожалуйста, что эти пункты похожи, то есть по сути, по определению, да, они... потому что, в принципе, алгоритмы изобизии это и есть в команду с наименьшим количеством баллов. Над этим мы поработаем. Я это уже программистам сообщил, что нам нужно оптимизировать название чтобы не возникало вопросов. Потому что по вашей обратной связи я вижу, что здесь вопросы возникают. То есть если у вас нет целенаправленно задачи развивать какую-то одну команду стратегически, да, просто оставляйте настройку по умолчанию. Но, друзья, очень важный момент. Если у вас человек зарегистрировался, оплатил деньги, нажал «покупка пакета», купил пакет и встал на какое-либо место, физически невозможно его перенести. Все запросы «перенесите моего человека сюда, туда, туда» будут отклоняться и мной, и программистами сразу же. В нашей компании невозможен переход, перенос людей. Мы как блокчейн, то есть вы помните, наверное, да, кто на закрытых встречах был, к чему мы стремимся <coughs> и какой у нас второй этап. В связи с этим перенос партнеров и в другую команду, в другую ветку, под другого спонсора и так далее невозможен после активации пакета. Все, точка. То есть такие запросы можете в саппорт даже не слать, они не будут обрабатываться, вам будет вежливо отказано. Так что проверяйте все заранее. Этот момент выяснили. Второй момент, второй способ, как можно оплатить партнера, это внутренним переводом. То есть, если вам срочно нужно зарегистрировать партнера, да, и вы не хотите ждать, там вдруг он опять транзакция в сети биткоин застрянет и так далее, переводите просто внутренним балансом. То есть, лидерам может быть есть смысл в первое время не выводить все сразу, а внутренним переводом перекинуть на email. Денежку, да, она там появится. Опять же, здесь в окошке следите, что вам пишут. То есть прошел платеж, не пришел. И после этого эти эти платежи проходят мгновенно. да. И после этого вы можете, новый партнер может активироваться. Все, друзья, я, в принципе, обязательно часть закончил. Сейчас просьба, давайте уложимся в 10 минут в вопросы и ответы. То есть у нас ровно 10 минут, закидайте меня сейчас в чате вопросами, через 10 минут, даже уже 9, я закончу вебинар. Вот. Вообще круто, что у нас 126. Это, конечно, запись закрытая, но чтобы мне приятно было, можете лайки поставить, вот здесь вот это делается, я вашу энергию хоть ощущу, живы ли вы, здесь ли вы еще. И поехали по вопросам, пока вы лайки ставите. Партнеру нужно активировать регистрацию через почту по ссылке и ему на почту какие данные придут. Или просто взять почту и пароль, на который его регистрировал спонсор и все. Я уже объяснил... Выслать партнеру, самое быстрое, это выслать партнеру те данные, на которые вы его регистрировали. По поводу почты, скорее всего, пароль и логин, то есть вот это вот, имейл будет приходить по почте, да. но как модно сейчас говорить, но ну, это не точно. То есть этот момент нужно уточнить. Спасибо за дизлайк, кстати, тоже очень люблю обратную связь разностороннюю. А дальше, Ленар или Ленар, объясните... Алгоритм перелива и расстановки из партнерами на Чем отличается от перелива в слабый Я это и имел в виду, Линар. То есть, вот этот момент я еще уточняю у программистов, да. То есть, скорее всего, второй пункт он назван неправильно. То есть, алгоритм easy по сути, да, то, как я его понимаю, я не являюсь специалистом по маркетингу, сразу скажу. Если что-то я вам сейчас не так сказал, мы в чате подкорректируем. Алгоритм изи-бизи в бинаре – это алгоритм смотрит, где меньше баллов. Баллов то, есть, баллов, то есть вот этого, да, давайте в бинар еще раз зайдем. Баллов я имею в виду, вот в данный момент алгоритм изи-бизи у меня сработает в левую ногу. Он поставит мне человека в левую ногу, потому что здесь баллов меньше. Понятно, да? Для чего он это сделает? Для того, чтобы здесь стало баллов больше, захлопнулся цикл, и все заработали по цепочке. И я, и мой спонсор, и выше, если кто-то выше есть и так далее. да. То есть вот, вот для этого. Более точно, Линар или Лена, извиняюсь если я неправильно говорю имя, я прошу все-таки уточнять у спонсоров, мы исправим в ближайшем будущем конфигуратор, чтобы, понятие, чтобы названия были понятней. Для вас, То есть подтверждать регистрацию через почту не нужно. На данном этапе нет. Евгений, на данном этапе нет. После 1 декабря, когда откроются реферальные ссылки, возможно, будет введено, введено подтверждение через email. На данном этапе точно нет. Я тестировал эту систему на, тестовой, на тестовых серверах, там не было подтверждения через email. Вот. Опять же, друзья, если я вам что-то говорю, и вдруг программисты уже что-то изменили, да, прошу э, к моим словам не придираться, у нас все очень быстро меняется. Естественно, если информация какая-то обновилась, мы будем ее э, вам сообщать обновленную уже. Так, по касательной размещения или в середине также может быть перелив? В середине тоже может быть перелив, Лена, да. Это то что, нас, то, что наш маркетинг отличает. Мы в принципе заполняем бинар таким образом, что пытаемся закрыть все пары. То есть в других иных компаниях сетевых маркетинги бинарные устроены так, чтобы максимальное количество денег, ну кто не знал вдруг, осталось в компании. Еще раз попрошу заметить, мы работаем для человека, это наша идеология. Маркетинг выстроен так, чтобы вам выплатить максимальное количество денег. Каким образом битки хранятся в системе на холодных кошельках или как? На этот вопрос я не имею права ответить по... Во-первых, часть... Это на этот вопрос я не знаю. Во-вторых, вторую часть, которую я знаю, по соображениям безопасности я не имею права разглашать. То есть не обессудьте, на этот вопрос не отвечу. Но там все хорошо. То есть я вам одно могу сказать. Сайт наш и нашу систему делают профессионалы очень большого уровня. Не один там какой-то программист сидит, а целая команда. И эта команда имеет хороший опыт в работе с блокчейн-проектами с биткоиновыми проектами, то есть с этим опыт хороший. Там сидят не те, кто могут позволить, что все деньги хранятся на одном каком-то облачном кошельке, их первый хакер увезет. Нет, друзья, за это можете быть спокойны. Вот, алгоритмы часть не знаю, часть не имею права говорить. Надеюсь, ответил наш вопрос. При реинвесте в бинаре... В бинаре нет понятия реинвест, Андрей. Бинар не перезакупается. В бинаре есть только понятие автоапгрейд. То есть апгрейд – это покупка следующего пакета, более дорогого, скажем так. Да? Ну, давайте переименуем. При автоапгрейде в бинаре, куда попадает партнер? Будут открыты новые места или… Не, -не, не друзья, тут, кстати, да, хороший вопрос. <coughs> Структура бинара едина, неделима, едина. Вы всегда остаетесь на своем месте. Апгрейдится ваше место, ваше вот, которое есть место, оно апгрейдится. То есть оно было на 60 долларов, стало на 120, было на 120, стало на 240 и так далее. И так, да, если я не ошибаюсь, полубиткоина или чуть меньше там было, не помню точно сейчас. Вот, на этот вопрос тоже ответил. Ответил еще по бинару, что-то сейчас добавить хотел. Сейчас, одну секунду, мысль умная пришла. Мысль умная пришла, мысль умная ушла. Вот так вот, быстро это у нас происходит. Так, так, так. По пакету, по апгрейду. Ладно, если важно, будет что-то вспомнить потом. Заметил, что в разделе ⁇ Мои транзакции ⁇ когда находишься на первой странице и на второй, неважно. Номер страницы, или да, да Да-да-да, Антон, мы в курсе. Это ошибка, мы знаем ее. Ее исправят в следующих версиях. То есть это уже у программистов ошибка. Ее, слава богу, кто-то из партнеров наблюдательных, как вы, заметил и сообщил нам. Вот порядок сортировки транзакций в разделе «Мои транзакции» будет максимально комфортным для вас, да? Миша... Миш, да, меня слышно? Да, да, да. У меня просто экстренное сообщение для всех, если ты позволишь, я вмешаюсь буквально 2 да. минуты, потому да, что… Да, да, без проблем. Друзья, всем привет. У меня просто для вас всех срочное сообщение, поэтому я так вмешался. Мы только что приняли кабинет, в кабинете все работает, все настроено. У нас ну, все, платежная система, все подключено. Вот, сейчас мы делаем самый последний финальный тест, уже вот реально финальный прифинальный и планируем в ближайшие два часа дать вам возможность позиционировать своих людей. Хочу просто всем напомнить, что маркетинг-план устроен таким образом, что чем быстрее человек получает свой партнерский номер, тем более выгодная исходящая ситуация у него. Поэтому то, что вы уже получили эту эксклюзивную возможность, это здорово. Теперь позаботьтесь о своих близких и нужных вам людей. Вот. Анатолий, Анатолий, извини, не мог бы ты вторые два предложения повторить? Тебя не было слышно, прерывалось очень сильно. Я хотел сказать, что сейчас как раз время позаботиться о своих близких, близких людях, которым, которым, ну, в принципе, для которых эта возможность была создана. Вот. Теперь что важно понимать. Когда, когда вы будете регистрировать, то есть вы будете регистрировать людей прямо из своего кабинета. Миша, я думаю, сейчас уже это все показал. Да? Вот. И когда вы зарегистрируетесь, вы придумаете пароль. Этот пароль вы даете своему партнеру, он уже там заходит, он уже сможет пополнить кошелек и сможет уже а, оплатить. Но email с инструкцией будет приходить не всем сразу. То есть, у нас, так как сейчас ну, как, ну, как мы новый подключили, все провайдер, эти немецкие слова у меня полетели. А, вот, то есть сервис, да, скажем, имел сервис, то есть нам надо там разогнаться, поэтому пока отсылаем 100 имела в час. Вот, поэтому инструкция кому-то будет приходить чуть позже. Но а, логины и пароли будут у вас. Все, я вам хотел это сообщить, я желаю вам всего самого хорошего, я пошел дальше тестировать и а, а, протирать кнопку старт для того, чтобы нажать вовремя. Все, большое спасибо, я отключаюсь, пока. Да, Анатолий. Да, друзья, не поверите, это не было э, сынсценировано Это действительно было такое <coughs> экстренное сообщение от Анатолия. Очень приятное, я думаю, очень своевременное. Анатолий, еще раз благодарность. Вы, возможно, в конце не, расслушали, не расслышали Анатолий. Я немножко уточню, со связью были проблемы. Анатолий говорил, что на, у нас сейчас на почтовом сервере нам нужно разогнаться, да, на такое количество громадных имейлов e он не способен. То есть письма будут приходить новым партнерам с инструкцией в количестве 100 писем в час. Да? То есть если вам сразу или вашему новому партнеру сразу же не приходит письмо, просьба, не пишите, пожалуйста, сразу в техподдержку, подождите час хотя бы, час-два лучше, да, и после этого вы можете уже писать. То есть э, тогда уже будем разбираться. Но, э, опять же, вам не нужно письмо для того, чтобы новый партнер вошел в кабинет. Вы сами ему отправляете логин, его имейл и пароль. Все. Думаю, на этом, на этом, да. Да, это Юра предупредил. Юр, спасибо. Дай доступ, да-да-да. Анатолий у нас всемогущ, он и без доступа на вебинар зашел, молодец. Тут все правильно. Так, если зарегистрировать партнера, но не оплатить, то он с системы аннулируется, через какое время или какой механизм? Вы знаете, я не знаю на этот вопрос ответ, но вопрос очень хороший. Я его уточню и вам скажу, потому что я... Предполагают, скорее всего, аннулироваться он не будет, но, естественно, ни одного места в маркетинге он тоже не займет. То есть в матрицах, в дельтах и в бинарах неоплаченный партнер, понятно, не встает. Так, Телек, спасибо, спасибо за плюсик. О, Телек, моя команда, здорово. Как проходят начисления при апгрейде по бинару? То есть, если под партнеры 60 аккаунт? Я ваш вопрос понял, Андрей уточните, пожалуйста, этот вопрос в службе поддержки, вот, вот сюда напишите, потому что я вам честно скажу, этот момент мне тоже нужно уточнить. Друзья, пора заканчивать, просто вопросы пошли, на которые я не знаю ответа, шучу. Все эти вопросы я уточню, да, и можете в чате приспросить. Сообщения в чат не присылаются, не совсем понял, о чем вы. Есть вероятность того, что человек, никого не пригласивший, получит сверху перелив и слева, и справа, после чего будет постоянно получать доход, при этом совершенно не работает. Нет, не так, Ленар. у нас есть минимальная квалификация, два лично приглашенных в каждом маркетинге. Друзья, да, кстати, хороший, хороший вопрос, хороший вопрос. Смотрите, если вы не пригласили вообще никого, вы имеете право вывести только 200% денег. То есть вы заплатили 500 долларов, вы вывести можете 1000 долларов из заработанных переливом, скажем так. Да? Все, больше вы вывести не можете. Чтобы вывести больше, если у вас очень щедрый спонсор и налил вам переливу везде вообще совсем и кучу денег заработал вам, то вам нужно минимум пригласить два партнера в линейно-матричный маркетинг. Еще раз повторюсь, это смежный, то есть они объединены в дельта-маркетинг и в бинарный маркетинг. В каждый из них два партнера. Здесь нету разницы слева-справа, как обычно в бинарных компаниях. Да? Здесь просто два личника, два лично приглашенных партнера, активных, друзья, в этом маркетинге. Надеюсь, понятно объяснил. Просто сразу говорю, если что-то непонятно, извиняюсь, три дня почти не спал. Так, сколько процентов от дохода с дельты идет на апгрейд, на дельту 3, если открыть замочек? Вообще не понял вопрос ваш. Максим, пожалуйста, переформулируйте. Два человека на 12 долларов, с меня снимется ограничение. С вас снимется ограничение, Ленар, только на первую матрицу на 12 долларов. Вторая матрица ограничения останется, третья, четвертая, пятая, третья, четвертая останется, дельты все останутся. Бинар останется. То есть два человека в каждом маркетинге, из которого вы хотите вывести больше 200%. Думаю, поняли. Сколько процентов от дохода с Delta идет на Upgrade, на Дельту 3, если открыть замочек? Вот если открыть замочек, если убрать, то э, сколько процентов идет на апгрейд, на дельту 3, там сложный достаточно механизм, э, сейчас слишком много времени займет его объяснять. Обратитесь, пожалуйста, к мастер-дистрибьютору вашему или к вышестоящему спонсору. Он вам маркетинг э, расскажет, покажет. То есть э, это правда сейчас маркетинг, друзья, не задача этого динара. Его будут в записи смотреть, и мы уже перетягиваем. 50% кар. Почему только 50, Евгений, я вас запомнил. Евгений, я запомнил вас, и буду требовать от вас оставшихся 50% карни. Все, друзья, на этой позитивной ноте будем заканчивать. Вы можете также, как и сейчас, возможно, это вот в этом чате ваши вопросы все задавать. Просьба максимально по делу, друзья, потому что служба поддержки сейчас после запуска, особенно сегодня и завтра, и в ближайшие дни, после запуска открытых регистраций да, через кабинет будет просто перегружено. Я вам гарантирую, то есть есть опыт в этом вопросе. Связывайся вот, жену. это а в этом вопросе. Одну секунду. Так, извиняюсь, сейчас, не из, к сожалению, не из офиса вещаю, всякое бывает. Все, друзья, будем заканчивать. На все вопросы, надеюсь, ответил. Надеюсь, ответил на все вопросы. Вам отличного вечера, отличного мощного старта после открытия регистраций. Да, и всего хорошего. Чаты Telegram для вас также открыты для вопросов. И чаты здесь, да, в чат тоже открыты. Всегда будем рады вас видеть. Все, всем, друзья, до свидания и пока. Кто не был, можете распространить ссылку. Ссылка на вебинар, на запись та же самая, которую в чате скинули вам. Все, до свидания.